Здравствуйте, мои разумные друзья. Я продолжаю свою голодовку Samsung. Сегодня анонс, анонс, сегодня юбилей, еще один. Вот, я вам расскажу, как я по, пообщался с самим Тимом Куком. Знаете такого, да, компания Apple. Так, но ну это чуть позже <смех> интрига, так сказать. А, малень, маленькая, скажем так, а, по поводу юбилея. Значит, сегодня 75 дней моей голодовки. Сегодня 19 июня 2022 года. Вот. Я сижу на жесткой голодовке. Вот прям сейчас я съем то, что я ем каждый день. Вот она, моя еда 75 дней. Во рту сохнет. Поэтому, может быть, извините, буду периодически поднимать бокал за ваше здоровье и за процветание компании Samsung, которая спустилась к нам в Ну, это не тост, это.. Это просто. Это просто. 75 дней голодовки подтормаживаю там слова бывают там что-то так что не обессудьте <как> мои дорогие разумные друзья спасибо что смотрите спасибо что донатите приятно вот, э, э, репостите Вот в комментариях тяжело написать что да Сергей я написала по вашей просьбе или написал по вашей просьбе в компанию Samsung и мне ответили то-то, то-то, пожалуйста, сделайте так. Вот. Значит, тяжело. Хорошо, что вот эти видео все, которые я записываю, не смотрят мои родственники, мои близкие там. Ну какие-то друзья там смотрят, ну я им сказал молчать. Нельзя про этот, про вот эти видео рассказывать, ни в коем случае, вот, моим близким. Они меня уже, вот. Вчера под вечер очень плоховато мне было. Значит, как это проявлялось? Была такая тяжесть в сердце, такая болезненная, да? И отдавала в правое плечо и внутри боль вот так по конечности нестихаемая не прекращалась так как я веду голодовку а не голодание я не принимаю никаких препаратов я уже рассказывал ни психоделиков ни психотропов ни сердечных никаких то есть все по-честному моя еда вода 4 ложки сахара чай почему что да как смотрите предыдущих видео я не знаю туда махать туда но ну, в общем посмотрите номер видео есть все номер все видео пронумерованы идут по порядку можно посмотреть название соответствует содержанию и так как все это посвящено компании samsung. У меня добрые намерения, добрые, лицо злое, да? добрые намерения. Вот, шучу. У меня до... нет, насчет добрые я не шучу. У меня добрые намерения, я реально хочу э, сделать компанию Samsung лучшей компанией в мире. Особенно в отношении тех, кого компания Samsung с браком кинула, с э, всякими косяками, э, ну наплевала на своих потребителей вот в таких случаях это все надо менять это никуда не годится после 24 февраля 2022 года мир уже не будет прежним и я не хочу чтобы компания samsung исчезла с лица земли и ребрейдинг тут не поможет не поможет он как сейчас Тинков, обос... об... об... об... ну вы в курсе, сейчас они там пытаются выкружиться, не, ребята, так это не работает, <как>, как работает об этом позже. Вот, значит, кто не в курсе, компания Samsung заблокировала меня на своей странице официальном сайте, я уже не могу писать президенту компании Samsung, а там есть такая возможность. Поэтому впереди по ссылке, есть в описании. Да просто, если нет, то ты не видишь этого описания. Зайди на сайт, найди письмо президенту, скопируй ссылку на видео. Есть в ютубе, на самое первое видео, где рассказывают. Читаю даже, потому что не могу все запомнить из-за голода. Читаю даже, что, что меня не устраивает, что я хочу. вот Отправь ставь эту ссылку в письмо президенту Samsung и скажи, пожалуйста, отреагируйте на это письмо. Значит, как это говорят, <как> да откроют дверь тому, кто стучится в нее. Вот. Значит, компания Samsung меня благополучно заблокировала, не отвечает, вообще не отвечает. Прислали просто отписку, робот, ну это робот-автомат, прислал, что типа, если нам будет интересно, мы вам ответим. Ребята из Samsung, бюрократы, сообщите президенту Samsung, эти видео, которые я записал, они будут долго висеть, рано или поздно это дойдет до него. И по цепочке посмотрят, кто так накосячил, что даже элементарного ответа не дали. И кстати, знаете, какая интересная ситуация? Я вот задумался, ну вот есть президент Samsung, но есть же президенты других каких-то компаний, сотовых операторов, да? Ну или вообще компаний, которые сейчас же у нас глоб... глобалисты. Значит, я подумал, ну кто после Samsung, какая следующая компания, которая есть какой-то президент, и это самое главное. Это, оказывается, долго думать не надо, компания Apple, Apple, яблоко, называйте, как хотите, как вам нравится. <как> я думаю... Ну слушай, ну, откроется дверь, в которую стучат. Тем более, это креативная, ну прикиньте, в какой-то чудак обращается с просьбой помочь собсу. Это взрыв мозга, ну, это креативно, необычно, а и деваться, и деваться некуда. 75-й день голодовки, ребята. Ну вот пришлите мне, кто также голодал, ну я не беру политических. Людей. тем более это моя голодовка не ультиматум не ультиматум это если бы бюрократы сразу мне ответили на все которые проблемы косяки были с браком там и так далее вопросов нет я бы пони... я понимал бы тогда что компания samsung дорожит каждым своим потребителем клиентам. а так они их задача лишь бы продать, а ты там э, э, как хочешь со своим самсунгом блин, надо какой-то слоган придумать. Samsung бротила, Samsung get, пусть, э, э, пусть с браком живут, как хотят, ну типа такого. Ну мы с вами Samsung гято, слово-то какое мерзкое. Ладно, это был так шутка, набросок, креативный. Так, ну и что? Значит, я начал искать, ну если можно написать письмо президенту Samsung, который не отвечает на них. Вот, ну, зачем вы размещаете, если он не отвечает? Я понимаю, что там сидит какой-то там э, троюродный брат президента Samsung, и который все это читает. Ну, не сам же должен президент Samsung это все читать. Но он, наверное, не может. Логично, да? Ребята, я не дурак как вы поняли уже вот, вот. то наверное в, в Apple есть это самое ну кто Тим кук сейчас сам самый главный да? начал искать и вы знаете я нашел электронный а он в открытом доступе его можно найти электронную почту почту электронную то есть уже реально не прям ему придет вот на, на вот представьте стоит Значит, утром просыпается Тим Кук значит это самое и слышит такой блин-блин-блин берет свой значит с этой прикроватной тумочки берет свой этот Самсунг смотрит туда значит и думает кто же мне там написал? О, это Сергей Иванов -то, а что у него за проблемы с Samsung да, ну вы поняли в чем прикол, да, шутка вот это самое в общем, я ему написал письмо, вот. И, и вот я не понимаю, в чем, ну, написал ему письмо, ну думаю, ну сейчас он мне ответит, да. ну или кто там у него, троюродный брат Тима Кука там или сестра, я не знаю тоже, как у них там построено, <клышленные> вот. ну и жду ответа, жду, жду ответа, как говорится, Ну, думаю, не приходит сообщение, надо как бы проверить. Захожу я на электронную почту, которая посвящ... называется «Голодовка Samsung» только по-английски, которая только в крайних случаях вот для таких конкретных переписок по поводу голодовки Samsung. И лично для президента компании Samsung, лично для вас я завел эту электронную почту <къем> ну и что захожу я до свою электронную почту а вот вам <смех> не могу зайти мне пишут извините ваш аккаунт попал в подозрительное вам нужно значит сменить ну подтвердить свое значит что это вы и сменить пароль это яндекс почта ребята это Яндекс.Почта, г... я... у меня к Яндекс... Яндексу, я не знаю, е... мое отечество, я родился в Советском Союзе, мое отечество, и оно будет такое, это территория Советского Союза, и Троебалтия, и Украина, и все что, это все наше, и будет наше. Поэтому для меня я сам белорус, гражданин Беларуси, родился в Беларуси. Для меня Россия, Беларусь, Украина — это мое отечество. У меня есть родина Беларусь и, мои, и планета Земля. Для меня вообще родина — это планета Земля. Далее мой дом — это Беларусь, а мое отечество, понятно какое. Так вот продолжаю. Значит, к Яндексу есть вопросы. Сниму отдельное видео. Значит. Прошел все, что они там хотели, подтвердили, захожу. А нет моего письма в отправленных. Думаю, Дижанду. Оно почему-то переместилось само собой в черновики. Да. И по... Нет, подождите. Подождите, подождите, подождите, подождите. Да, оно попало, по-моему. По-моему, я не ошибаюсь. В черновики и в спам. Значит, я захожу, думаю, что ж такое. А послала я один раз. Одно. Не миллион, ничего. Я уважаю переписку, уважаю людей. Это недопустимо. Значит, текст был простой, уважительный, все как положено. А, вот. Фото. К скрин. Значит паузу нажмите если хотите почитать за еще прикол я не знаю как у них там у тима кука устроено. это наверное как только samsung слышит это сразу спам ну в смысле, как написано что samsung samsung для apple это спам мусор поэтому они все сразу это сам так вы представляете что вы прочитали что мне яндекс написал то ваше письмо спам да вы рассылкой да у вас там я вообще там чуть ли не этот. Самое большое зло для Яндекса на планете Земля. Понимаете, в чем дело? Для его. Это так нужно обосраться, Извините за мой французский компании Яндекс, что они из одного письмают. Ну это ж Тим Кук! Тим Кук. это ж Тим Кук. Ребята, живите по принципу баня. относитесь уважительно к человеку. но ну, не забывайте, мы все люди. Мы все люди, И очень прост... вы когда в баню попадаете, да, вот в баню, да? вы там все одинаковые, вы все рожа красная, помните там прикол такой, выхожу из бани с батей, рожа красная, идем по деревне, нас никто не трогает. Так вот в бане вы все одинаковые, относитесь к людям с уважением, но вы такой же равный человек, как кто-либо другой, невзирая на его заслуги. Нет, заслуги, они уважительны. Я же сказал, что уважительный нужно человеку. Но при общении нужно нормально, уважительно. И все, и перед вами любые двери откроются. Вот живите по такому принципу, и все будет хорошо. Вот. И вам будет легко разговаривать хоть с президентом Путиным, хоть с Лукашенко, хоть с Байденом, с кем угодно. Но понятно, что некоторые... Ладно, это отдельный разговор Но все равно Вы можете к любому человеку общаться на равных И вас будут уважать С шестерками, ну понимаете Вот эти, которые Лиза Лиза, Жоза, Лиза Зады Листицы и так далее К ним всегда соответственно, У начальства, у тех, кто что-то достиг Всегда такое же отношение Они никогда не выберутся вот из этой своей ниши Да, они полезны для них но когда по, в каких-то серьезных вопросах, это просто инструмент. Вы человек, а они инструмент. Не хочу никого унизить, просто вы порой сами себя унижаете. Вот. Таким отношением. А, ну, раз вы для себя сами выбрали такую категорию, значит человек к вам, соответственно, относится. Так. Сорян. Вот. Значит, скажу сразу, вы там прочитали, да, электронную почту Тима Кука. Я почитал, что люди некоторые, когда у них совсем проблема какая-то с продукцией компании Apple, вообще уже все ноль, они там прошли все круги ада, скажем так, и вопрос никак не решился. Они писали на эти, в эти письма, письма Тиму, и Тим как бы решал, с каких-то офисов потом перезвонили и вопрос закрывался да такие моменты бывали поэтому пожалуйста у кого продукция компании samsung шучу у вас сразу в спам а, кстати да вам помогут вот если у вас компания apple вот, ну там бы хотя бы помогает да там хотя в принципе что то что президент samsung у меня что этот вот. А что я написал? Я написал вежливо культурно, что не считайте меня за сумасшедшего, но мне нужна ваша помощь. Ну и сказал, написал, вы известный человек в мире, не могли бы вы сообщить президенту Samsung, конкуренту своему, что вот есть такой-то человек на земле, Сергей Иванов, ну и вот у него есть проблемы, он хочет с вами пообщаться, вот. Ну, наверное, не надо было писать Samsung на английском я не знаю. А как надо было написать, что меня... Наверное, робот там какой-то меня зафи, э, за, ну, зарубил. <сёк> <сёк> ну, в общем, вот так я пообщался а, да, с, пре э, с президентом компании Apple, Тимом Куком. Кстати, э, я потом попробовал... А, видели? Да там, на сутки... Э, отправьте позже через сутки значит прошло двое суток да вот я думаю ну ж яндекс сейчас он слова яндекс сказал сказал яндекс сделал да? отправляю письмо но тут же тут же вы типа это попали в там список она даже не отправилась понятно. тут это знаете когда она отправляется там пола задержкой она тут же то есть только нажало, но тут же выскакивает та же таблетка таблетка табличка ну вот как вы прочитали типа через сутки еще попробуйте блин. то есть меня яндекс обдела обделав обделавшись защите тупо заблокировал, и я уже типа, Тим Куку не могу с этой электронной почты отправить ничего. Тим Кук, это очень печально, это очень печально. Было бы прикольно, если бы вот прикиньте, вот вы там между собой иногда рекламу снимаете там, я <соспалит> Samsung закакивает, а Apple в рекламах там Apple там закакивает, это я вам такой материал по Подкинул, вы могли бы так за за это Samsung, чтобы о -о -о, люди бы сказали, а что это? Если там пахаха похаха колесит, то тут бы сказали, люди, а что за дела? А как так? Человек рискует своим здоровьем, ничего такого не требует, а тут такое отношение к Samsung. А вот компания Apple взяла и не постеснялась, ну свои амбиции откинула и позвонил Тим Кук. Это можно было даже записать, как Тим Кук звонит в компанию Samsung, показывать да, показывает, смотрите, вот это президент. Что там сейчас? Я даже не называю у них там сложная Samsung система э -э, иерархии. <с nessa> не хочу, чтобы они потом включили определенную такую, что типа а, они там писали, извините, поэтому вам не отвечали. Так что написано э -э, на сайте президенту Samsung действую юридически правильно. Вот, вот, ребята, такая ситуация. Так, ну я вам сразу скажу, что эта голодовка моя просто так Я не знаю, чем она закончится, сами понимаете Моим близким, чтобы никто не это, а не надо Они знают, что я голодаю, но не знают, что так жестко и с такими вот моментами Поэтому не вздумайте никому там ссылки рассылать и давать это самое Вот своим родным, друзьям, знакомым рассылайте, очень приветствуйте перейдите перейди пожалуйста на официальный сайт samsung напиши тебя наверное, тоже заблокируют ну а тебе что там делать ты все равно пойдешь по каким-то проблемам в свой сервисный центр ну и все равно я вот скажу больше вам скажу больше что по итогу по итогу я не хотел сюда политику мешать поэтому специально отсрочил все это дело я собрался идти в президент я уже ходил кстати в президенты 2010 году моя программа очень крутая до сих пор есть можно в интернете почитать но э, почему что там ребята это это можно книгу написать но это интересно пишите в комментариях я видео сниму очень необычно все происходило сам в шоке эта штука очень круто изменила мою жизнь реально круто изменила мою жизнь вот я сейчас иду в депутаты парламента, чтобы вот это... Вот таких ситуаций, чтобы с, не только с Samsung, а со всеми другими производителями у простых потребителей не было. Понимаете, в чем дело? Мы сейчас все понимаем, что пришло время по поводу экологии. Нет, там атмосфера, это все это... Вот реально экология. Все потиху, рано или поздно заканчивается Все ограничено То, что мы сейчас имеем, эти технологии рано или поздно А уже прям на глазах видно, как все упирается в какие-то конкретные То, что мы выкапываем, да, там, ресурсы Так вот это, к этому нужно бережно относиться А все, что сейчас пропагандируется, это просто пыль в глаза Ничего такого там нету Вот любой сломанный бракованный аппарат это минусы не только экологии, но и, как говорится, прыжок вперед, скажем, в пропасть, когда у нас этого просто не будет. деградация общества и так далее. Поэтому это очень важно. Вот один из законов, как бы, чтобы это как-то менять, нужно идти во власть. Поэтому я... Э, вот один из законов, закон о времени. Слышали о таком законе? А у меня есть идеи. И мы примем закон о времени не буду раскрывать всех моментов попозже все вот поэтому открываю от, от, открыл канал а, называется он сергей иванов твой разумный депутат в парламенте ну, по-моему так ну вот сейчас вот видели вот такая штука чудная да а -а -а -а вот так то поэтому подписывайтесь значит где я есть и еще добавится будут добавляться видео telegram ну там пока ну подписывайтесь туда тоже пока тишина есть пока определенные моменты но все это заработает вконтакте youtube Значит, в Телеграме будут те видео, которые, плюс, те видео, которые я просто по э, по вопросам цензуры ну, не смогу выкладывать в э, других социальных. Ну и ВКонтакте лояльно относятся, вполне возможно еще и там. Видео получилось длинноватое, с, извините. Э, значит... Э, Сделайте, что я пишу в описании по поводу сайта Samsung, это очень важно не только для меня, но и для вас, потому что нач... Samsung это только начало, Начнё... будут изменения в Samsung, другие компании просто вынуждены будут подтянуться к компании Samsung, да, компания Samsung станет лучше, я, у меня есть очень интересные ну, революционные, эволюционные идеи для компании Samsung, от которых она бежит, бег, Просто меня блокирует. Вот. Ну, у других просто выхода не будет. Это вам не челку с усиками на, на Apple копировать, да, с Apple копировать. Вот. Это все намного серьезнее. Ну и поймите правильно, вместе мы сила. Да, Поэтому без вас, и даже тем же будучи депутатом, ну, вы знаете, один в поле не воин. Может, даже и партию сделаем. Хотя я очень скептически отношусь вот к партиям. Это такая уже устаревшая... Ну, это система заработка. Это мнение ни одного, ни одно мое мнение. Очень много политологов э, эволюционно нужно двигаться дальше. А партия – это... Просто тупо заработок. Ну, no. это отдельно. Не, не в голодовке Samsung, это мы будем с вами обсуждать, и не просто обсуждать, ну и действовать. Перемен давайте делать, а не ходить, бродить и кричать. Мы не хотим перемен. Перемены начинаются с каждого из нас. Вот смотрите, я 75 дней голодаю, потому что хочу изменить. Это мой выбор. Мой выбор, да, ребята, я рискую жизнью, вот, но если я лично с себя не начал бы, вот этого всего бы не было И я вполне, э, возможно, что если вы подключитесь, будете тоже отправлять сообщения, то рано или поздно Samsung услышит нас Я пообщаюсь с директором, с президентом Samsung, и будут какие-то подвижки не знаю, чем голодовка закончится, но обещаю, если я останусь живой, выживу, то много чего расскажу. То, что я сейчас не могу по, по понятным причинам вам рассказать свои идеи и так далее. После получится с компанией Samsung пообщаться, я расскажу вам, что к чему. Не получится у меня общение, тогда я выложу все, что мои предложения, которые у меня были и так далее, и так далее. И не просто выложу, выкладу, выложу, выкладу, выложу. Ну и еще мы, я буду их продвигать на всем моем отечестве. Это значит на всей территории бывшего СССР. Россия, Белоруссия, Украина и так далее. А, Требалте. Вот как-то так. Аляска, больше. Что там еще наша? Техас. А. До встречи!